Скажи, начали область по линиям сетки так, чтобы в каждой кусочке была точка, здесь ровно одна, И эта точка была центром симметрии этой области. Заметили, что в каждой области, искать, вот эту возьмем. Угловая, вот у нее граница все симметричная, симметричная, как маленькая область резается. Так, здесь область. Где какие-то есть граница, потому что симметричная граница. В этой области вот граница симметричная. Вот такая. У граница вот здесь. Граница вот здесь. Граница вот здесь. И вот такая, да. Так, я я я вот такой, кто, смотрит, как я решил. И она относится И к другая, да не, поверю, не Поэтому что какой-то такой, уже такой кривой. И, и симметричная точка ей. Мне забраковали. Стоп, как вот так? такой так. Вот Вот такой Вот так. свернуться как-то, так. такая Вот так. Вот так. Вот здесь Вот картиночка, Вот так. Вот так. Вот так. Вот это не так. Она выше может подняться, выше она может подняться. Сюда Пока непонятно. Это да? а. не то, что очевидно, да? Ага. Дальше в угол. Смотрите, может рука такова. Правильно? Отрезаем, вот она целиком Все, Мы с ней закончим. Дальше это точка. Может относиться с к этой, и получается симметричная уходит сюда, а к этой. То есть, это вот такая какая-то, и это вот за уход. Эти две клетки относятся к ней же. Симметричные две клетки тоже. Нет. Ну вот эту калатику тоже можно уже обвести, она уже Так, что еще у интересного? Так, а ну здесь у нас границы здесь проходят, здесь? Здесь? Не связано, пока непонятно. Левая нижняя рисуется. Вот это? Левая нижняя рисуется. Вот это относится к этой калатики, правильно? Да. Больше не к чему. Это, значит, сюда же относится. Так, под ней вот это вот к ней же. Соответственно, а вот это к ней же из граница пошла, из границы пошло. Значит, она выходит вот так с центра. Вот так. Пока не точно, приблизительно. Это что-то галатика, которая большая, но как примерно. Посмотрим, куда она вылетит у нас. Так, что еще? Вот это вот это мы дорисовали благополучно. Так, это точка, относится только к этой галактике, больше ничего, ничего не добирается. Соответственно, она будет в форму, когда вот эта ступенька у нас вот так получается, да? Это на косячку. С Да, вот это вот. С этой галактикой обратились. <с trainers> <с acne> не, не так, выглядит, не так, не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 Третий столбец. Третья строка. Третий, Третий, Третий строка. <смех> это что она? Сюда, сюда относится? Она может и к другой а относиться. А, еще. А, да, понятно, что вот вот вот вот Не, вот понятно, вот вот понятно, что здесь занята уже. Нет, не клетки, она вот так вот на четвертую сверху. А последняя к третьей строке клетки. Я предлагаю посмотреть вот на эти вот клетки. Единственное, к кому они могут быть, это вот эта точка. А ты ее отсек нарисовал верхнюю галактику. Ну, вот что-то надо бы не говорить. Я так. ничего не говорил. Какую верхнюю? Вот эту? Да. Она... Вот так ты Да. Ну вот видите, как, как сюда. Вершая. Так правильнее будет. И ниже. Нет, верхнюю. еще. ниже, нет. которая И вот так наверное, да. Да. Да. да? да, это единственное, куда производство да. не такое. Вот, а то она идет вот сюда что Так, если она идет. Вот так так, это вот здесь осталось это вот и все до сюда Да. так у нас квадратик получился такой а что-то остальное все это центральная галактика получилась. ну вот да как бы так